Давай-давай ручку, где мороженое. Мы приехали действительно в магазин за очень вкусным мороженым. Говорят, что невероятно обалденный фламбир, фламбир из детства. Сейчас посмотрим, ну что интересное, необычная презентация есть этого мороженого. Так, это мы все пропускаем, пропускаем, пропускаем. Вот оно, кокос. Но фишка в том, что оно не кокосовое на самом деле, а находится вот в этой чаше кокоса. Так, давайте открывать. И стоит 2,20 евро. Вот это? Да. Но здесь сколько? Здесь нет. Здесь всего две штучки получается. 3 штучки. Три, мы возьмем две, потому что мы... Она растает. Все, давай, берем. Идем пробовать. И сразу рядышком сквер небольшой. Вот здесь мы поедим мороженое. Сейчас найдем, где расположиться. Так жарко мы весной здесь были. Весной прям благодать. А сейчас даже в теньки не очень комфортно. Да, соснами пахнет. Ну, вон, да, тенечек. Пожалуй, это первая лавочка, которая на которую тень падает. Ну да, все остальные. А, вон в самом низу есть. Можем не спустить. Ой, вообще, вот там классно под сосной прям. Посмотрите, сколько лаванды. Ха -ха. Класс. Еще кто-то тут трещит. Сейчас есть сезон. М -м -м. Можно нарвать? Ой, как она пахнет! Я сейчас, наверное, несколько веточек все-таки сорву. Никто не видит. Что она все равно цветет и куда кто ее что тут срезают? Может, и срезают садовники? Да, да, давайте мы ложечки взяли. Дай. Распаковка чехла. -э -э -э -э -э тут открывается а, элада ну посмотрите а нет смотрите как это все оригинально вообще придумано кстати налетает так давай я... Ага. я первую слому мама я первый сказал я тоже хорошо я второй сюда. держи это тебе держи ренат Тает, папа... тает уже, тает прям на глаза. Да. Да. Папа, папа, Держи, Марк. Ложечки папа взял? Мама, взял? Нет. взял ложку, да? мама, нет. Сейчас и тебе, держите. А ну, давайте. Это очень вкусное мороженое. Прям вот очень-очень. И тебе, моя птичка, очень, и тебе. Мама. Да, очень-очень. Ты от сладкого лопнуешь. Только, ты его Держи. Мама, не вот. Вот так, кокот. держи. Вот. И, и какой... вот так открой. А, мама, я вкусно, пиперам, угу. А вот на И какой мама. Кокот, кокот, да. Ну как? Ну, дайте мне ложечку Ничего. О, как у Вкусно? Но... Мама, я не могу. Сразу. В больших ори... степенях очень оригинально. Мама, не Давай, могу пробуй. Ну, я тоже я не могу сказать, кольца, что ты мороженое, а не ешь. Мама, ты не могу то когда прокуплешь? А мне это какой-то. Обычно, да? Обычный пломбир. Мы его так все расхваливали. Муха мне упала. Зараза. Ну нормально. Та съешь, что там это? Это мама. Куда знаю, где налеталась? Это после муха. Ну, короче, вы поняли. Ну что, мы с Сережей доедаем мороженое за всех. Смотрите, пооставляли. Никому не понравилось. это ну, да, обычный пломбир, но сейчас в таком количестве, в котором продается мороженое в магазинах, с тем разнообразием, дети уже избалованы. И это для них обычный вкус, он для них не интересен. А для нас ностальгия... Из детства. Ну, такой, как пломбир из детства. А Осилим мы с тобой? Придется. Да? Ну, да. Я, я, я. Зато дети ждут я, вот саму я, чашку. Я, от, вот эту вот, чашу туда? от кокоса. Идею придумали бесподобную. Очень удобно. Оно да. даже если растает, не, вы, не вытечет. Очень удобно. Просто это красиво. Не знаю, что за цветы. Это, судя по всему, розы уже отцвевшие, А вот такие вот вижу в первый раз. какие такие оранжевые странные стрелы этого цветка. Вкус такой. Хлеб кто-то набросал для птиц, скорее всего. Приехали выбирать блендер. Я хочу делать крем-суп. И я очень за ними скучаю. Сейчас сезон кабачков, сукини. Мне хочется очень сухариками все эти супчики готовить. А у нас блендера нет. Поэтому нужно его приобрести. Так как сейчас скидки, то это самое время купить блендер. Скидки реально классные. Вообще блендеры цена хорошая, выбор большой. Самый-самый дешевый блендер 12 евро, 12.90. Ну, вообще классная цена. но ну, непонятно, вам. чей. Китайский. Но ну, я не люблю вот с такими, когда это все пластик. Мне нужно обязательно, чтобы была насадка металлическая. Вот, 22 евро. Вот по дизайну такой симпатичный, но... 15%, так. Ты покупаешь за 36 евро. Так. Тебе дают купон еще на 5 евро, который ты можешь потратить на следующую покупку. 15% скидка или 15 евро? 15% скидка. И еще тебе дают купон на 5 евро, который а -а -а -а. ты можешь потратить на следующей покупки. Ну, и Сейчас мы заплатим вот эту цену. Ну, идее, правильно? Да, да. Давай, мне ну, мне вот нравится этот приличный. Только надо вот такой, да, вот это мультипремьер. Их же тоже тут дофига разных. Ну вот они, внизу. Так, мы выбрали вот такой. Дизайн немецкий, сделано в Румынии. Угу. Берем? Ну, да. Класс. Мога проверять? Я думаю, все надо проверять. В нашем случае так точно. А тут розетки нету? Ну, именно здесь, наверное, нет. Я думаю, у них стол отдельно есть где проверять. Ну какая разница? Все равно есть сколько там, 30 дней, Тут здесь 30 дней, да, и ты можешь вернуть. Здесь. у нас был Bosch дома, он отслужил год и сгорел моторчик, поэтому Bosch не хочу брать. Берем Brown. Ну, бра да, хотя Bosch отзывы хорошие в плане там техники, ну по крайней мере за посудомойку я тоже точно слышала, что бошевская самая лучшая. Посуда? Посудомойка да. А посуда? Да. да. у нас другая была, не самая лучшая. Ребят, сейчас покажу вам цены на телевизор. Мы обалделись. Смотрите, диагональ 164 сантиметра или 65 дюймов 579 евро. А вот еще, ну это просто, это же огромный телевизор. Мы свой покупали за 50 тысяч. Ну, это и то мы выискивали, дома, это дешевле. Евро, это 4,3, 12 тысяч, а мы за 50 покупали. Обалдеть. Ну не вчера, понятно, но он палец, не нет. Но все так. равно. Это вот, 1300 телек. Ну Мы да. Купим больше нашего номера. По цел с 1 по 10. Ага. Мы успеваем. То есть ты платишь не 429, а 400. То есть 29 евро скидка. Но тебе еще дают купон на 60 евро на следующую покупку, которая Круто. действует до 25.07. Круто. Ну то чтобы, знаешь, купил еще больше и больше. Подожди, подожди. Мы еще такие консервочки купили. Тоже цена очень хорошая. Здесь 6 штук. За вот это 2,60 евро. А это 3 миди. Ну, Ренат, подожди. но ну я рассказываю. Ты везешь тачку. Здесь 6 штучек миди. 3,60 евро. Но только посмотрите, как это интересно. Целый корабль из картона. Ты можешь его разукрасить. Это можно корабль разукрасить. но ты его поломаешь, скорее всего. Вот он в сложном виде продается. Так ты можешь его раскрашивать, как хочешь, любую конструкцию. Сейшь? Знаешь, знаешь, как... это... Вообще Боро супер. Постройки. Это три штуки за 10 евро? Ну да, ты сейшь. Угу. Целый дом. где ну, его стоит. Ну да, покупаешь корабль. Да. Входной дверь это в каюту, по-моему, да? Дверь или нет. это дом? Да. Дом и что еще? Какая-то будка, на... маяк на телефонную, нет? На телефонную будку? Ну, она, она, она, она. А, это ракета, наверное. А, ракета. Да, ракета. Папа! Ну, так как фигня, раскрасить это все. Представляешь, как детям интересно? Все, Ренат уже взлетает. Походи. Классно. Оля, Чика. Ну что, ребята, настало время тестировать новую технику. Я уже, правда, перебила. Здесь был йогурт с бананом. Вот для Янечка коктейль делаю. Есть два режима. Это вот больше, это меньше. Мне кажется, относительно, относительно не шумно работает. Все, все, наливаю тебе. Если это поставить в морозильную камеру на несколько минут, то получится как настоящий молочный коктейль.